В ближайшие месяцы в свет выйдет новая версия стандарта безопасности индустрии платежных карт PCI DSS. Организация, ответственная за разработку стандарта PCI Security Standards Council, уже анонсировала список изменений, которые появятся в третьей версии. Некоторые эксперты сомневаются в том, что обновление стандарта заслуживает новой цифры перед точкой. По их мнению, публикация новой версии отнюдь не скачок вперед, а всего лишь рутинное обновление, производить которое PCI-Cancel должен каждые три года. У стандарта есть жизненный цикл. Каждые три года стандарт обновляется. И вот пришло вре время как раз очередного обновления. На самом деле, 1 января, это, будут, с этой даты будут действовать два стандарта, на недействующие 2.0 и 3.0. То есть дан год как бы, переходного подготовительного периода, чтобы организации успели подготовиться к переходу, доработать свои политики и так далее. Теперь по каждому требованию будут описаны те риски, которые данное требование закрывает или же позволяет минимизировать. Вот. Также возникнут дополнительные требования к обучению и повышению осведомленности персонала. Это, в свою очередь, позволит компаниям более глубже вникнуть в суть каждого из требований, потому что по нашей практике мы встречались со специалистами, которые на местах внедряют стандарт, вот, и можно сказать, что часть требований компании, они, их смысл не понимают вот, и пытаются просто реализовать требования без особого вникания в него вот а подобный подход совета к реализации этого позволит компаниям понять осознать эти требования и внедрить их в существующие бизнес-процессы версию 2.0 многие специалисты критиковали за то что ее нельзя применить к новым технологиям таким как например мобильные технологии или же системе виртуализации, облачные вычисления. Текущий стандарт, они нам говорят, что вот выполняйте это это требование и, собственно, все. А если стандарт совет сможет таким образом построить свой стандарт PCI что его можно будет внедрить как целый процесс в организации, это будет несомненным плюсом. Принципиальные отличия PCI DSS 3.0 от прошлых версий, как заявляют разработчики, в том, что обеспечение безопасности рассматривается уже не как набор разовых мероприятий, а как постоянный процесс. Безопасность должна войти в качестве компонента в каждый бизнес-процесс, считают в PCI-Cancel. Только так информационная безопасность в организации будет соблюдаться постоянно, а не только в моменты проверок и аудитов. При этом частота процедур аудита организации на соответствие требованиям стандарта останется неизменной. В числе более конкретных изменений PCI DSS 3.0 запланированы следующие пункты. Расширяется перечень возможных паролей. Теперь стандарт допускает не только привычные короткие цифробуквенные сочетания. Исследования pci Council показали, что высокой устойчивостью отличаются пароли-фразы из нескольких слов. Например, «Грустный крокодил сучит пряжу». Подобрать этот пароль методом brute force злоумышленникам будет очень непросто. А для пользователя запомнить это предложение не в пример проще, чем бессмысленную последовательность символов. Анонсировав список изменений, детали новой версии стандарта PCI-Cancel оставил для обсуждения с организациями-партнерами в сентябре-октябре. В число партнеров входят и российские организации. У Совета есть новая такая форма, так называемая participant organization, либо организация участники. Организациями-участниками могут быть Любые организации, такие как банки, операторы мобильной связи, торговые сервисные предприятия. И это позволяет этим организациям в первую очередь иметь непосредственный контакт с советом pci cansl получать доступ к закрытой части сайта совета, знакомиться в том числе с проектами новых стандартов, и участвовать в регулярных, как очных, так и заочных конференциях, вебинаров, которые организует Совет по безопасности платежных карт. Несомненным плюсом является то, что Совет начал обращать внимание на Россию. Но это, скорее, связано с тем, что в нашей стране появился потенциал к росту рынка карточных продуктов. Наиболее корректным кажется работа ЦБ по переводу и адаптации новых версий стандарта в рамках технического комитета 122, в котором мы являемся непосредственным участником и готовы с остальными QSA-аудиторами, входящими в ТК-122, помогать ЦБ по переводу, адаптации новой версии стандарта и сопутствующей документации. Кроме того... Новая версия стандарта учитывает все большее распространение облачных сервисов. Документ установит распределение ответственности между организацией-пользователем и провайдером облака в случае инцидента информационной безопасности. В соответствии с DSS распространено ровно настолько, насколько этого требуют платежные системы и банки-эквайеры от э, сервис-провайдеров, которые предоставляют соответствующие услуги. Ну а также... Э, Сейчас уже эти требования доходят и до мерчантов. Это практически все банки, которые непосредственно подключены к платежным системам, а также банки, которые, ну, скажем так, имеют собственный процессинг, также собственные процессинговые центры некоторые крупные мерчанты, а также сейчас банки, подключая интернет-магазины, начинают требовать от них подтверждения соответствия, причем именно в форме сертификационного аудита. Но это не правило, это исключение скорее. На ноябрь запланирована публикация новой версии стандарта, и уже с 1 января 2014 года он вступит в силу. Тогда у всех организаций, сертифицированных по стандарту PCI DSS 2.0, останется год на то, чтобы привести порядки в соответствии с новыми требованиями. ТВ